Здравствуйте. Первая зона батов это затылок. С затылкой начинаем. Посмотрите, как какие точки. Вот я здесь прям специальный слайд сейчас поставлю. Вот смотрите, первые две точки это на Впадиночки, когда вы поднимаете наверх голову, где у вас шея соединяется с головой, вот там есть две впадинки. Если указательные пальчики поместить вот прям под основание свода черепа, вы просто провалитесь в эти ямочки. Это так называемая зона наслаждения. Следующее. У нас так как уперлись эти пальчики указательные, да, левая и правая руки, вот в, эту, в, эту, в это основание черепа, то следующее вы словно бугорок встречаете. Этот бугорочек, он называется «холмы воли» или «холмы успеха», или «холмы уверенности». Там интересно, там средина холма одно состояние, центр холма другое состояние, край холма, который упирается кувушка, третье состояние. Следующий момент: две точки основания начала, да? Они вот для денег просто необходимы. А как их найти? Туда ложатся средние пальцы. И ровно вот там, где у нас а, конец вот пучка. Пальчика среднего как раз эта точка и включается. Третья, вернее, верхняя точка, она нажимается одним или безымянным правой руки, или безымянным левой руки, потому что она находится прямо посерединочке. И нажимается она не как-нибудь, а ногтиком. Это что касается батов-призубцы духа. Для чего? Это. Бат, который включает дремлющие, вот словно старинный бункер, дремлющие силы, богатства и успеха и победы. Обычно эти состояния у человека молчат. А вот при этих батах они включаются. Следующий момент. Следующий бат. И обязательно, вот видите, прописано, да, эмоции запомнить мысль убрать ощущение запомнить это может быть и цвет и запах и звук это очень важно какое физическое ощущение физического тела и какое дыхание обязательно запомните. следующий момент пошли следующая точка это переносится но переносится не просто а здесь для денежного состояния переносится, включается особенным ощущением, особенным приемом, особенной последовательностью. Посмотрите, сначала идет переносица в самое тонкое место, потом начало роста брови, вот начало роста брови, и так называемый проецируемый третий глаз. Можно щипком. Что это происходит? А это идет вот в этом, в этом старинном, вот у нас такая метафора получилась, да? В этом старинном бункере вдруг начинает работать рация и мы ищем волну. А какую волну? Мы вообще для чего собрались? Для того, чтобы найти в себе и найти ваше вот ваше состояние денег. Эту волну показывает вот эта точка переносицы. Она так и называется – звезда удачи. В старину говорили, что ты нос повесил, ну-ка подними, что ты там нос опустил, ну-ка давай его держи по ветру. Это не просто так. Вот когда вы это правильно, эту точку включили, внутри появляется дрожь, а -а -а, жар, или вот как мелкий-мелкий ток, -мелкий как будто вы, вот словно вот вас пронизывает. Это что за состояние? А это идет вот эта глубокая настройка. Это уже у нас информационно-волновые технологии. И сонастройка вот этого вашего. У вас каждая клеточка настраивается на волну излучения. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. В этот момент обязательно нужно следующим этапом активизировать и включить следующий ход. Виски и переносится. А как? Переносится раз, высшая точка брови два, виски три, указательный пальчик ложится на виски. Сделали, да? Вот у нас такая комбинация. А большой пальчик ложится на зону миндалин. Они еще называются дремлющие врата. Для чего? Дремлющие врата сбрасывают вниз нашим предкам, и они быстренько убирают, потому что состояние такое удивительное. тут же сразу Предки собирают и удаляют, собирают и удаляют, собирают до седьмого колена, а седьмое колено это что? Это вообще изменение судьбы, представляете? Вот очень важно, поехали дальше, все, виски активизировали, переносицу активизировали, следующее очень важно, очень важно, иначе у нас ничего не получится, мы так и на своей волне и останемся, а нам нужно обязательно выйти в диапазон чистоты, где нет помех. Потому что здесь очень много всех, кто у тебя тут же может перехватить твою волну. А вот чтобы в, эту, в, эту, в этот верхний диапазон попасть, для этого обязательно нужна активизация той самой важной, главной точки, которая называется корона. Это темя. А теме это включается тоже определенной техникой. Сейчас я ее найду. Ага, вот. Вот этот слайдик. Вот эта корона, да, это не просто вход. Это, она еще называется архив мудрости, эта точка. Вот, как ее найти? У перед короной. Вот не надо было мне, конечно, ее, это важненькая точка. и Не все ее не все ее сумеют сами включить, потому что включать мы ее будем на тренинге. Там определенное состояние. Сейчас просто нет возможности это повторять. Так вот, у нас безымянный пальчик. Безымянный палец правой руки. Даже если вы левша. Почему у нас? У нас безымянный пальчик правой руки. Это ключ, это вход. Вот просто найдите, где у вас начало роста волос. И у вас краешек, то есть внешняя сторона да, безымянного пальца, должна уже лечь на, на кожу. Не на волосы, а на кожу. А весь пальчик уйти в вот первые-первые прям вот сантиметр, именно безымянный. Потому что эта точечка, она как раз по размеру безымянного пальчика. Сначала вы делаете накат на кожу, на, накатили на кожу, подержали. Насчет раз, два, три. И медленно, также насчет раз, два, три, вы перекатываете пальчик вглубь к макушке. И в этот момент, когда вы перекатываете этот палец, Открывается корона, как слышно, как она прям щелчком открывается. Можно, может кто-то не услышит щелчка, но давление услышит, она открывается. Дальше, А вот у нас челюсти, узел семи дорог, мы на это на тренинге будем открывать, сейчас я просто вам показываю. Горло, вот тут точки у нас еще есть на ключице, под грудью, на животике и ноги. Коленочки, пальчики, все тур, включается. Почему? В этот момент мы словно вырастаем, вот как дополнительные резервы роста. Почему эти точки все включаются? Вот этой. Представляете? Чтобы определить, включилась она или нет, мы кладем опять правая рука. Вот правая рука у нас всегда работает. Мы кладем ее опять так ребро ладони на, на коже, а Углубление ладони на темени, вся голова будет прохладная, теме будет горячим, ну теплым, это значит, что все, корона заработала. И вот в этот момент, когда мы держим а, ладошку на этой короне, вы будете слышать, как вы растете, как у вас буквально в смысле слова, это правильное ощущение. Их нужно услышать, их нужно почувствовать, их нужно прокачать, вот правильное слово, прокачать, прокачали, установили. Следующий момент, слушаем, ноги должны быть на земле, голова в космосе, тогда вы сразу попадаете в этот денежный поток, он только работает на вас, всегда, всегда, всегда, всегда, тут же находятся нужные люди, тут же составляются нужные предложения, тут же включаются, вы становитесь лидерами продаж, тут же вам просто идут, идут, идут, идут деньги, но не забывайте. Альфа-состояние – это постоянная жизнь в этом диапазоне. Это не значит, заработал и прекратил. Если заработал и прекратил, очень быстро это состояние забываешь. Это как опыт, да? Вот не ездишь, не ездишь за рулем. там Получил права и не ездишь. Это понятно, что ты сядешь и потом поедешь. Но как? Вот тут очень интересно, доедешь ли ты быстро, или там успеешь ли ты туда доехать, куда ты едешь, или у тебя будет получаться плохо. Вот. Поэтому постоянная практика, постоянная тренировка. А как это красиво лучше сделать и тут же применять. И еще вот эта Груцина, да? а... Людмила Аркадьевна, знаете, с на чего начала? Она начала с того, вот она заработала на этом. По-моему, полторы тысячи евро и сколько там тысяч долларов. Она заработала тем, что стала альфа состоянием наспор, разгонять пробки. Она достаточно часто там туда-туда ездит по делам по всему миру. И она говорит, и просто спорю, и говорит уже вот так наспорила на полторы тысячи евро. Вот так вот. Поэтому, друзья мои. Еще раз повторяю, деньги будут отовсюду к вам приходить, отовсюду. Альфики, альфа рулит. Всех благ вам. С вами была Ирина Белозерская, слипер-гипнолог, автор методики альфа.